А перед началом видео хочу посоветовать вам замечательную группу по оформлению. Человек оформляет как и вконтакте, так и на ютубе. Сейчас в группе проходит конкурс, вы можете зайти посмотреть, цены довольно-таки низкие. Я даже сам обращался за помощью. В общем, мне очень понравилось, я советую. Качественные работы делаются, ссылки в описании. Всем привет, сегодня я буду играть в WarMix, два персонажа. Хочу вас предупредить сразу, что... В конце будет бой в один перс. Бой будет, как я и обещал, тролл. То есть я буду повторять ходы соперника. Ну, я думаю, вам понравится. В общем, сейчас я тестирую такой, так сказать, жанр. Ну, не знаю. Типа лайф-игра какая-то. В общем, просто так отдыхает тупо, короче. Но, с другой стороны, можно развернуть это так, как будто я снимаю рабов. Вот чисто беру, снимаю рабов и поддаюсь им. Например, вот в двух боях я не буду вообще прикрывать своих персонажей. Вот просто не буду прикрывать их, и все. Пускай он делает, что хочет, я не кину ни охранника, ни барьера, ничего. Типа в защиту я имею в виду, не за земку. Вот. Если такое интересно, то пишите. Мне кажется, это прикольно, в прошлый раз я играл с чуваком только на вынос, я не снес ему, кстати, опять на этой же карте, не снес э, ни одного хп, ну, типа, не убил ни одного персонажа на хп, ни одного, я вынес всех, э, потому что соперник был слабый, у этого есть э, шапки, в общем, с ним можно поиграть, я вижу, у него фуловый арсенал, поэтому, ну, в общем, это не прям не совсем рабы, но играть и он не может, тем более с минус одним еще. Я не стал обрезать, потому что, ну, мне бы и понравился. На самом деле, чувак неплохо сыграл. Может быть, я плохо сыграл, что скорее вернее. Ну и еще, конечно, дело все в том, что я просто не смог найти нормальных соперников. Я ждал подбор э, где-то 35 минут, и все, что я нашел, это вот это вот. Поэтому теперь мне пришлось как-то выкручиваться. Я надеюсь, что отмазки и вообще все, что я сказал, вас устроит, и вы посмотрите этот видос, и не перемотаете. Кстати, хочу сказать такой прикол, то, что сейчас YouTube обнаглел. Если, если вы смотрели Марека, то вы, наверное, понимаете, о чем я. Нам отключают монетизацию. Просто ну, всем начинающим ютуберам, да и не начинающим тоже, отключает монетизацию. Получается, мы работаем бесплатно. А я еще не могу делать стримы, потому что, ну, не могу. И получается, я прям совсем вот бесплатно сейчас работаю. Я абсолютно ничего не зарабатываю за видео. Вот поэтому я прошу вас э, типа поддержать мой канал, написать хотя бы один комментарий, любой, поставить лайк или дизлайк. И возможно мое видео будет продвигаться ютубом. Я очень на это надеюсь. Так, добиваем синими. Изи вообще. Ну, типа, с минус одним он хорошо держался. Для раба. Отлично. В общем, что это вас доказать, подбор отвратительный. Вот о чем я и говорю. И вот так вот я ждал около 40 минут. Но это ненормально, абсолютно ненормально. Поэтому уж я решил запилить это и преподнести это как какой-то челлендж. Хотя я, в общем-то, и выполнил челлендж. Я не прикрывался. Так. А еще хочу сказать то, что вот этот чувак, которому, которого я хотел прорекламировать, он пока не готов проходить вам боссов. Но ждите, обязательно ждите. Если хотите, если вы, например, ну не знаю... Прям вот хотите, чтобы он, он прошел, или же, я не знаю, я прошел, вы не можете просто сам, сами пройти себе босса. Скорее всего, сейчас как это видео смотрят некоторые новички. А, я справлюсь со всеми боссами до... А, как он там? Короче, после Темного Рыцаря, я не помню, что идет. Короче, вот со всеми остальными я справлюсь с любым арсеналом вообще без проблем. Поэтому, ну, типа, вы понимаете, что я с 1700 подписчиками просто не кину вас. Тем более мне нубский аккаунт не нужен. Мне и мой аккаунт не нужен. Мне надоело уже вормикс. Вот. Ну, в общем, типа, обращайтесь. Максимальная цена 50 рублей за босса. Все зависит от вашего арсенала. Я контакт оставлю в описании. Можете написать. И, естественно, мы договоримся, и босса я 100% пройду. Одна-две попытки, не больше. Время почти не займет у вас. Просто написать, главное, в удачный момент, потому что я занят с 5 часов утра э, до часу дня. В это время лучше не писать, потому что я не отвечу, скорее всего. А так, э, спокойно можете написывать, и я буду проходить э, вам. Но пока этот чувак не готов. Типа, если вы имеете босса сложнее, чем который я указал, то лучше подождите. Так. Я не буду опять прикрывать. Кстати, хочу сказать то, что я охранник вот этого кинул. И заземку кинул, заземку я кинул, ну, просто по привычке, потому что сейчас я убью черпака, а она улетит в помойку. А охранника кинул, не знаю почему, просто рефлекс уже, ну в общем вы видели, что персонажа я бы все равно убил, поэтому, ну короче челлендж никак не нарушился особо. Типа чувак играет с мелким, а это считайте, что он уже обнаглевший, и я могу делать что хочу, могу фул юз дать, могу марш дать, типа с мелким вообще чего угодно может делать. Но сейчас, кстати, мелких стало поменьше, я заметил, мелких стало действительно меньше. Может быть, кто-то против них научился играть, я не знаю. Но сейчас я точно дам ему вынос на следующем ходу, вот прям 100%, неважно вообще, что он сделал, хоть паука пускай дает, вынос я ему даю 100%. А, ну ясно, дурачок, ясно. Смотрите. Ясно, понятно. Изи вынос, просто, вот смотрите. Возможно, здесь не вынести. Возможно? Я считаю, что невозможно хм, У меня получилось Ну как а, как это ни странно У меня получилось сделать невозможно Вот, ну просто непонятно Как? Персонаж был уже в воде Считайте, что я просто Вытащил его из воды Вот просто взял и вытащил, как гарпуно Вот спас, тупо спас перса, только что я спас персонажа Как такое может быть, я не понимаю Но это же вормикс Впрочем, тут все может быть Ужас вообще. Зачем... Зачем я его не выносил? Ну, это... Это мгновенная карма. Быдлые гопники получают по заслугам, в общем-то, все нормально. Вот, я хотел сказать, что... Что вот этот бой, он будет о, самым сложным в моей жизни, наверное. Вот, я имею в виду именно с рабами. Потому что я просто не ожидал. Я думал, ну, на раз-два просто вынесу перс, и все. А здесь я даже... Я даже не буду здесь челлендж исследовать. Это просто ужас. Но сейчас все увидите. Это самый сложный бой. Как там, помните, в, этом, в Терминаторе или где-то еще говорилось, и восстали машины из пепла ядерного огня. Короче, можно сделать то же самое, только вместо машины поставить нубы. И прям вот под это подойдет. Ну, действительно, это очень странно, когда такие нубы играют довольно-таки неплохо. Может быть, я слишком плохо играю, может быть. Или же чувак на аккаунте просто. Но если бы кто-то был на аккаунте, то, возможно, он бы играл еще лучше. Ну сейчас посмотрим. Потому что здесь прям явно видно, что он не умеет играть. Я имею в виду, ну, недолго играет. Типа, на веревке плохо, на... С оружием управляется тоже плохо. Вот, вот что это? Походу у него просто плохой телефон. Потому что такое бывает только на экранах а, айфонов старых а, до шестерки. И на экранах samsung на всех практически. На линейке J на всей вообще. Такое дерьмо нажимаешь на клавишу и она не работает типа залипания и также еще когда водичка небольшая хоть под хоть чего угодно попадает на монитор ну, на дисплей все он перестает работать он уже начинает сам ходить перс если у вас такое было то напишите в комментах обязательно потому что у меня был старый самсунг это такая дичь вообще отвратительный телефон так 10 рейтинга ну вот как так можно играть Ну вот, кстати, у него легендарный, как же он называется, скандинавский легендарный. На андроиде он все равно хоть и легендарный, он дерьмота. Бесполезная штука, вообще абсолютно бесполезная. Но то, что он легендарный, это, конечно, прикольно. Я не знаю, что сделать, можешь паука кинуть. Самый тупой ход в моей жизни, вот самый тупой. Я не знаю, даже когда... Ну, я не знаю, что может быть тупее, чем это. Не помню даже таких моментов, которые я делал, чтобы они прям были настолько тупые, чем кинуть паука, не додумавшись, то, что он отскочит от стены. Так. Ну и что? Кстати, я хотел сказать. Если вы владеете программой видеомонтажа, или же программой записи видео, неважно где, на ПК, на, на телефоне. Короче, я заплачу 50 рублей за то, что вы найдете хорошие моменты, например... Ну, короче, я хочу сделать такой же видос, как у Марика. Но мне лень самому копаться в своих материалах и монтировать. И даже не, не то, что лень, мне просто нет времени столько это все делать. Там нужно будет пересмотреть кучу разного дерьма. Я уж сам не помню, типа, ну, если кто-то из вас вот хочет, например, заработать 50 рублей, я знаю, конечно, что это не та сумма, которая должна быть, но пока у меня нет, мне еще конкурс, кстати, оплачивать. Поэтому уже подумайте просто над этим. Мне нужно в HD качестве, то есть 1720 не на 480, это минимальное, чтобы не было водяных знаков и чтобы остался голос мой. Если это все соблюдено, то я заплачу 50 рублей. Это минимальная цена. Ну и естественно, если вы не нарежете какое-то дерьмо, если вы просто рандомно нарежете все, тогда я не заплачу ничего, потому что ну, это нечестно. Типа выносы, смешные моменты должны быть отобраны на самом деле. Это я уже решаю, будут они отобраны или нет. Но могу 100% сказать, что я обманывать вас не собираюсь, потому что это не в моих интересах. Кто готов, напишите мне в личку, и я решу, в общем, чем вам там заниматься. Ну, мы договоримся. Типа, может быть, у вас дурацкая программа для записи, или вы вообще не владеете монтажом, но хотите что-то создать. Обучать я вас не собираюсь, и поэтому сначала напишите мне, а потом уже делайте. А то получится, что я, типа, вас кинул. На самом деле, мы даже не договаривались на работу. Ну, как положено, в общем. Но это так, я уверен на сто процентов, что никто не согласится это делать, потому что, во-первых, это слишком много для 50 рублей работы, ну и во-вторых, владеет программа для монтажа из вас, ну может быть, человека 2 три бывшие ютуберы и все. Так, добиваем перса сейчас. Я лучше забурюсь, вот прям вот нормально, чтобы все было чтобы меня потом спокойно с фугаски вынесли, барашку закинули, ну, в общем, все по канону, как обычно. Что вот он сделает? Я думаю, ко мне он не скоро пойдет. Будем ждать. Сейчас я своей смертью закину тоже блок, потому что если он кинет барашку, чтобы он со 100% вероятностью не сдох. И, скорее всего, это, может быть, меня и спасет. Типа он придет туда, кинет барашку, сопля его скинет в воду, и я его топлю с фугаской. Вот, я надеюсь на такой исход, потому что, ну... Типа, сейчас я забурюсь админом в карту. Он не вынесет меня, потому что сверху будет робот. Дроид а появляться там не будет, потому что я забурюсь в карту. Получается, выхода у него нет практически никакого. Только выносить крылатую смерть с барашки, либо с фугаски. А с фугаски тупо, потому что он останется под выносом. А с барашки лучше, потому что он может кинуть ее сверху. Блочная сопля бьет его. И он падает в свою дырку от фугаски. Все идеально, я просто шарлак. Да, я ни, ничего у меня не получилось, я бурюсь в карту, вот так встану, чтобы хотя дроид появится, зараза, я не подумал об этом, нужно было чуть правее встать. Ну ладно, не суть, пускай появляется, сейчас он все равно уже приходит ко мне, а дроид уже стоит на защите, поэтому все нормально, все нормально. Пожалуйста, не, не выключайте видос, если вам стало скучно, скорее всего... Многие уже закончили смотреть, но там будет э, бой в один персонаж еще, поэтому, может, кто-то зашел только ради него. Да, не повезло ему. И мне тоже, кстати, не повезло, я его никак не вынесу, потому что это демон. Вот, прям совсем никак. Единственное, что я могу сделать, сейчас дать ему кувалду. Но я хочу сделать это не как кукол, то а по-человечески. Может быть, мины накидать снизу. Но у меня 60 брони, у него 30, ну, 40 брони у него. Ладно, будем надеяться на то, что он сам на них прыгнет. Потому что это процентов я даже не надеялся, что с кувалдой. Упс. Так, но ну единственное, что мне может спасти, это дроид. Больше ничего. Сейчас он возьмет фриз. Или блок кинет, не знаю, скорее всего фриз. Разминирует минки, потому что там дроид. Потом дроид появляется, и мне срочно нужно прятаться. Если я не спрячу своего перса, то это все точно вынос фугаски. Почему-то я уверен, вот почему-то уверен... Даже не потому, что я озвучивал после того, как я снял видео. Я был уверен до то, того, как снял. Что у него есть. Э, в общем, у него есть фугас. Поэтому я сейчас лучше сразу встану в защиту от фугаса. Какой-то шанс, чтобы был. О, неплохо я дробь сломал. Все. Теперь э, вот я точно знаю, что отсюда, с такой позиции, вынести можно только если ударить фугас как под себя. Больше он никак не вынесет меня. Поэтому, в общем, все нормально. Надеюсь, что самое главное сейчас вынести его. Это самое главное. Так, еще раз напоминаю, чтобы вы воспользовались услугами а, группы. Потому что, ну, вот честно скажу, мне очень понравилось. Я вот чисто из благодарности а, рекламирую человека, потому что он делает действительно очень круто и дешево. Самое главное, дешево. Я пользовался его слугами, замечательные мастеры, ну, как, если так можно сказать, мастер просто отличные, отличные качества изображений, всего, что я заказывал. Вот, я заказывал аватарку, я заказывал шапку для канала. Мне очень понравилось, советую и вам, прям все дешево. Итак, вот он, долгожданный бой в один персонаж. К сожалению, мне нашелся чел, который ходит вторым. Вот, и, кстати, я что-то затупил уже, ну, не знаю, почему так случилось, короче, я начал быковать, я просто быканул. Возможно, это подписчик, Ну, короче, когда вы пишете НЧ, то просто пишите, что вы мой подписчик. Вот, например, кто-то пишет, что я подписчик, я стою первый на край, хотя я делаю это очень редко, меня кидают, Ну, в общем, я все равно встаю на край. Иногда, не всегда, конечно. Главное, чтобы вы написали, что вы мой подписчик. Даже если вы сейчас не подписаны, даже если ставите дизлайк, вы можете спокойно писать, что вы мой подписчик, и я буду давать НЧ. И этот чувак почему-то начал тупить тоже. Я не понимаю зачем. Так, ну, ходы повторяю я все, поэтому... Поэтому уж ладно. Я... я просто... Кстати, вы заметили, да, что я нажал? Но это уже чисто рефлексорно. Я же нажал все равно после того, как меня уже задел охранник. Так что все нормально. Теперь он, я не знаю, паука даст... Блок сожрет. Я не знаю, что он может сделать, но надеюсь, что я смогу это повторить, потому что некоторые ходы сложно повторить из-за разницы в арсенале. Вот если сейчас у него не будет uh, Джека, не было бы Джека, был бы Ремингтон, то ход уже был бы не такой. Вот сейчас, кстати, я тоже не смогу повторить этот ход по-человечески, потому что, ну, просто не смогу. Давайте я, я дам снайперку урон такой же практически ну урон меньше конечно но все равно урон неплохой а ну да да. я просто чувак я не помню я стольким давал сегодня ну не прям чтобы много ну я тебе действительно не помню вообще вот такой ник правда первый раз вижу может быть и давал неважно просто сыграем он согласился но я в общем-то разрешения не спрашивал мне все равно я бы все равно продолжал играть уронит тут не уронится снайперки. Так, я тоже промазываю тогда со снайперкой сейчас. Просто вот прям паровну чисто кину ее. Вот так, нормально. Он а, и не подозревает, не подозревает, что я повторяю его ходы. Хотя это я, конечно, плоховато реализовал, честно скажу. Я, я это плоховато реализовал, потому что ну это сложно. Нужно было больше готовиться, но уже тяжеловато. Мне было лень. Я поздно вечером это делал, поэтому ладно, так уж и быть. Теперь нужно попасть тоже со снайпы. Хорошо, что я смог это сделать. Так, отлично. По хп мы пока идем вровень. Я не проигрываю, это нормально. Что-то заело. А, все нормально, все нормально. Вот, видите, о чем я и говорил. У него снайперки больше, чем у меня. У меня только три, у него пять или шесть. У него 6 снайпер. Я не знаю, сколько снайперов. Это вторая модификация. Подождите, я вообще не, модифика... не модифицированный, короче. Просто из магазина куплено снайпа. Вот, и что мне теперь делать? Я буду кидать блок, потом я с фрис возьму, потому что он снайперка не перестанет свои махать. Он сейчас еще раз попробует. Так, опять не попал. Кажется, там вообще прям писелечко осталось, чтобы он пробил меня. Но это поражение, в общем-то, на следующем ходу я его добиваю, я думаю. Сейчас он если ломает блок. А, он кинул свой. А что мне сделать? Я не знаю, я дам лог, наверное, ему. Ой, бункер. И потом Н Да, бункер, НЛО и все. И раз уж он просил НЧ, я дам ему ниче. Потому что, ну, все-таки чувак согласился со мной сыграл, он не флаганул. И я думаю, что вам тоже понравился видос. И я, конечно, извиняюсь за то, что качество может быть ненадлежащее. Не то, которое вы хотели, там не против миллиона рейтинга я сражался. Но не всегда таким боям бывать, потому что подбора нет. В один персонаж я не люблю бои. Они. Короткие, тупые и все по одному сценарию. Сейчас у меня останется около 40 хп. Может быть чуть больше, но в общем я надеюсь, что выжил. Если проблема с боссом еще раз говорю, пишите мне, я помогу, потому что мне тоже деньги нужны. Короче, мы будем выгодить оба. Все, я даю Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.